Здесь нечаянная связь, там нетронутая вечность Ты расскажи мне не смеять, что такое человечность И почему мне так круто с тобой во всем под тема о том, куда приведет нас маршрут Если не знаешь о чем, пиши мне просто, я просто пишу